Какой вопрос должен себе задавать каждый день успешный предприниматель? Вопрос, который должен задавать себе предприниматель. Это уже вообще сразу, знаете, в вопросе уже ловушка. Успешный предприниматель вообще не должен задавать себе вопрос, но он может сделать выбор и взять на себя ответственность, спрашивать себя. И спрашивать себя, как в той притче про монаха, который однажды шел по дороге и подошел к воротам, и у ворот стоял стражник и задал ему не один вопрос, а два кто ты и куда ты идешь. И монах остановился, и он глубоко задумался и спросил солдата, сколько он получает за свою работу. И солдат сказал, я получаю за свою работу там, миску риса в неделю. И монах ему сказал, я буду приносить тебе миску риса в день, если ты каждый день будешь задавать мне этот вопрос. Кто я и куда я иду? Кто я и куда я иду? В слово «куда» мы всегда вкладываем еще «зачем», «куда и зачем я иду» кто я, куда и зачем я иду. И когда мы говорим об успешных предпринимателях, то ответ на эти вопросы, кто я, куда и зачем иду, дает возможность помнить находить смыслы, находить мотивацию, справляться с трудностями, двигаться вперед. Иногда возникает ощущение, что мы потерялись в этих вопросах, ну и тогда недостаточно бывает только задать себе вопрос. Бывает необходимость еще и поискать на этот вопрос ответ. Кто я и куда и зачем иду.